Учетная запись гостя Windows даст возможность использовать компьютер другим пользователям, но ограничит возможности в его использовании. Такие пользователи не смогут устанавливать и удалять программы, вносить изменения в настройки системы, устанавливать дополнительное оборудование, а также открывать приложения из магазина Windows 10. Еще в гостевом режиме нет возможности открывать стандартные папки других пользователей, такие как документы, изображения, музыка, видео, загрузки и рабочий стол, а также удалять файлы из системных папок. Windows и программ Files. В Windows ниже 10 версии включить встроенную учетную запись гостя можно зайдя в панель управления, учетные записи пользователей, добавление и удаление учетных записей пользователя. И здесь, выбрав учетную запись гостя, просто нажать Включить ее. А вот в Windows 10 такая возможность отсутствует, в ней можно создать простого локального пользователя. А вот пользователя с правами гостя нельзя включить ни через панель управления, ни через параметры компьютера. Но если даже вам удалось это сделать, она не будет отображаться при входе в систему. Итак, для активации учетной записи гостя, нужно запустить команду и строку, для этого в поиске пишем cmd и запускаем ее от имени администратора. Здесь вводим следующую команду. После чего учетная запись появится в меню «Пуск», но если попытаться открыть ее, при следующем входе она не будет отображаться. Чтобы это исправить, нужно изменить настройки групповой политики. Для этого в поиске пишем «gpid.msc» и запускаем его. Этот редактор доступен в Pro и Enterprise версиях. Далее переходим по пути «Конфигурация компьютера», «Конфигурация Windows», «Параметры безопасности», «Локальные политики», «Назначение прав пользователя». Справа ищем «Запретить локальный вход» и в открывшемся окне удаляем «Гостя». Теперь учетная запись «Гостя» активирована. После перезагрузки лири лога она появится в списке пользователей при входе в систему. Еще один способ – это создать локального пользователя и ограничить его только правами «Гостя». Для этого запускаем командную строку от имени администратора. Далее вводим следующую команду. Она создаст нужного пользователя. Затем нужно удалить текущего пользователя из всех групп, в которые он входит, чтобы изменить его права. Вводим следующие команды. Divisitor – имя пользователя, которого мы создали. Теперь нужно добавить пользователя в группу гости. Для этого вводим команду. Все, пользователь с правами гостя создан. Теперь под ним можно заходить в систему. Также можно добавить гостевую учетную запись через меню «Локальные пользователи и группы». Для этого в поиске пишем lusermgr.msc и запускаем его. Если поиск не дал результатов, ваша версия операционной системы не поддерживает этой функции. В открывшемся окне выбираем «Пользователи», «Дополнительные действия», «Новый пользователь». Указываем имя и, если нужно, пароль, а затем «Создать». Далее открываем созданного пользователя и во вкладке «Членство в группах» здесь все удаляем. После «Добавить», «Дополнительно», «Поиск», выбираем «Гости» и жмем «Ок». Все, пользователь с правами гостя создан. При первом входе система попросит установить пароль на эту учетную запись. Чтобы оставить ее без пароля, просто нажмите на стрелочку в окне подтверждения пароля. Установить пароль созданных учетных записей можно, зайдя в панель управления. Найти ее можно в окне поиска. Затем учетные записи пользователей, управление другой учетной записью, выбрать пользователя и нажать «Создать пароль». Далее указать пароль, подтверждение и подсказку. Вот и все, пароль создан. Теперь рассмотрим, как удалить такую учетную запись. Чтобы сделать это, нужно в командной строке ввести ту же команду, что и при активации. Только в конце написать «No». Или же с помощью команды netuser-visitor-delete, где visitor имя пользователя, которого мы создали. А также в меню «Локальные пользователи и группы». Просто кликнув по нужной правой кнопкой мыши и выбрав «Удалить». Или же через панель управления. Учетные записи пользователя. Управление другой учетной записью. Выбрать ту, которую нужно удалить. И нажать «Удаление учетной записи». Вводя в учетную запись гостя, вы заметите некоторые нюансы. Первый – это появление сообщения о том, что к сожалению, в OneDrive невозможно использовать с учетной записью гостя. Для решения этой проблемы нужно будет просто убрать OneDrive из автозагрузки. Жмем правой кнопкой по значку «Параметры» и во вкладке «Параметры» нужно снять отметку напротив «Автоматически запускать OneDrive при входе в Windows». А второй – плитки в меню «Пуск» будут иметь вид стрелки вниз. Это причина того, что в гостевой учетной записи нельзя устанавливать приложение из магазина. Просто нужно будет открепить все подобные плитки из меню пуск. Нажав правой кнопкой мыши по ней и открепить. А на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Если у вас есть вопросы, задавайте их в комментариях под видео. Спасибо за просмотр. Пока.